Ну, поехали. Меня зовут Николаева Анастасия, и это моя дипломная работа по курсу Digital коммуникации для HR внутрикома. Я работаю в агентстве Studio Сюрприз, Находимся мы в Нижнем Новгороде, но работаем по всей России. Работаем мы уже на рынке ивента 23 года в области корпоративных маркетингов и коммуникаций. География проекта у нас на текущий год составила там, от Геленджика до Сангута. Сделано за период работы нашей компании 2500 проектов и основной штат сотрудников 15 человек. На слайде также представлены одни из наших основных клиентов, с кем мы работаем. Проблема, которая сейчас присутствует в компании. Поскольку основной штат сотрудников всего лишь 15 человек, при этом загруженность по проектам у нас достаточно высокая. И была принята модель, что руководитель проекта набирает проектную группу сотрудников, которые стоят в штате, и также привлекает сторонний персонал фрилансеров. При этом текущая база фрилансеров у нас не пополнялась уже больше года, и сообщество ВКонтакте ведется нерегулярно, нерегулярно и отсутствует а, продвижение бренда. А, поэтому мой проект — это развитие бренда-работодателя в социальной сети ВКонтакте. Цель этого проекта — повысить узнаваемость бренда. А, задачи, которые ставятся в рамках этого проекта, первое – снизить стоимость заявки на поиск нового сотрудника в штат или на фриланс, а, вторая — повысить репутацию бренда-работодателя с помощью социальной сети ВКонтакте, третье – ускорить процесс поиска сотрудников в штат или на фриланс. Целевая аудитория. Первая целевая аудитория – это выпускники вузов. Возрастная их категория, ну, в среднем, где-то от 21 до 23 лет. Это выпускники, в основном, закончившие вузы по направлению реклама, маркетинга, пиар, коммуникации. Люди сами по себе активные, они Практически в большинстве своем принимали участие в студенческих активах, в студенческих советах, и даже у них есть опыт организации небольших мероприятий в рамках как раз-таки этих студенческих сообществ. Uh, потребности и боли этих людей, они хотят интересную работу, но после выпуска не совсем понимают, куда идти устраиваться на эту интересную работу. Uh, и если есть желание устроиться как раз-таки сферой ивента, есть такое сложившееся ощущение, что рынок переполнен, и в агентство можно устроиться, только имея релевантный опыт. Базовые каналы коммуникации именно для поиска работы uh, — это ВКонтакте, Телеграм и HeadHunter. Следующая целевая аудитория – это фрилансеры, средний возраст которых от 23 до 35. Это люди, которые хотят работать именно на проектной занятости. Они уже имеют опыт работы либо с агентством, либо, либо как штатный сотрудник в агентстве, либо как человек, который долго сотрудничал с агентством. Их Потребности и боли. Они э, решили, что они сами хотят планировать свою э, занятость, свой рабочий процесс, они очень любят работать удаленно, не хотят быть привязаны к конкретному месту там, э, работы и офису, и эти люди находятся в поиске клиентов для себя на свои услуги, но порой забывают про прямую работу именно с агентствами, что они нам тоже нужны люди-фрилансеры, базовые каналы коммуникации ВКонтакте и Телеграм. Следующая целевая аудитория — это сотрудники других агентств. Их среднего возраст от 25 до 35, люди, которые работают у компаний, подрядчиков, с кем мы работаем, либо другие агентства, наши там, конкуренты, условно. Это опытные люди, знающие рынок, любящие с первым всем сердцем и которые хотят самореализовываться именно внутри компании. Их потребности более. Они любят работать в команде и хотят иметь стабильный доход. Поэтому они ищут хорошего работодателя с достойной заработной платой э, и выбирают агентство по критериям либо там реализованные проекты, территориально расположенный офис э, или там наличие дополнительных э, плюшек, бонусов э, внутри компании. Э, базовые каналы коммуникации это ВКонтакте, Телеграм и Хэдхан. Каналы и инструменты, которые будут использоваться в рамках этого проекта. Собственно, каналы. Первый основной канал — это официальное сообщество агентства ВКонтакте. Второй — чат-бот на базе этого сообщества. И дополнительные каналы, оформленные страничка на портале HeadHunter. И дополнительный раздел на официальном сайте. Инструменты. Контент-план для сообщества, комьюнити-менеджмент, таргетированная реклама, в случае, если по итоговому контент-плану мы поймем, что нам надо продвигаться по определенным постам. Создание серии лекций для выпускников, прямые эфиры с проектов, работа над аудио-видеоконтентом и опциональный email-рассылка. План мероприятий по, ре... по реализации со... проекта. Первый канал это сообщество ВКонтакте. Основные задачи данной группы это формирование комьюнити, которым интересен ивенты, проектная работа и поиск кандидатов на открывшиеся вакансии. План мероприятий по группе. Первое — это проанализировать текущую группу, составить план по ее корректировке, там, информации в шапке, внешнего оформления, дальнейший визуальный образ постов, которые у нас будут выходить. Провести анализ целевой аудитории, выбрать основную, на кого мы будем делать упор. То есть даже в рамках этого проекта у нас три целевые аудитории я выделила. На какую-то мы будем продвигаться больше, какая-то у нас будет идти фон. Следующая задача — это провести анализ конкурентов, изучить их опыт работы с искателями и также изучить то, как они продвигают свой бренд работодателя в социальной сети. Оценить бюджет по запуску данного проекта с привлечением дополнительного персонала, потому что штатных сил не хватит для этого проекта. Подготовить контент-план, составить план по запуску таргетированной рекламы. Мы. Подготовить ряд мероприятий для соцсети, для вовлечения сообщества нашей целевой аудитории, на которой мы Рассчитываем. Подготовить серию, серию лекций, которые будут идти отдельной рубрикой в сообществе ВКонтакте как раз-таки. Тут мы целимся на выпускников вузов. Это отличный инструмент, чтобы открыть им такую некую кухню, дать базис и чтобы снять вот эту вот установку о том, что у вент можно устроиться только имея опыт работы. Вот, и запустить прямые эфиры с проектов или с офисной э, работы, например, как мы проводим креативный штурм, чтобы показать нашу кухню, потому что э, и для фрилансеров, и для сотрудников других агентств, и также для выпускников э, будет интересно посмотреть, а как же мы все-таки работаем, потому что это тоже будет э, являться критерием э, выбора работы у нас. Следующий канал — это чат-бот ВКонтакте. Основные его задачи — это возможность с помощью чат-бота заполнить форму на работу фрилансера, либо отправить резюме и фильтр актуальных вакансий и рассылка актуальных новостей. План мероприятий по запуску. Первое — это провести анализ среди целевой аудитории по основным потребностям той информации, которую им было бы полезно получать в этом чат-боте. После этого составить отчет по этому анализу и выбить основные потребности и нужды для этого бота. То есть в рамках этого анализа мы либо подтвердим гипотезы, для чего нам нужен этот чат-бот, либо опровергнем. Ну и в дальнейшем составить алгоритм действия там, работы этого чат-бота, прописать, продумать его текстовые обращения, ответы и подгрузить все необходимые материалы, э, найти исполнителя, разработать этот чат запустить, ну и в дальнейшем администрировать и актуализировать информацию. Следующий канал – это страничка на портале HeadHunter. Основные задачи – это формирование определенного статуса компании, то есть именно у сыскателя, который переходят на эту страницу, и возможность быстро понять его деятельность нашей компании. План по мероприятиям достаточно прост – составить текстовое описание, получить параметры, технические требования для оформления страницы, сделать дизайн, загрузить дизайн. А, дополнительный раздел на сайте. А, его основные задачи это будут а, дать понимание людям, которые приходят в этот а, раздел о наших а, карьерных возможностях внутри компании, рассказать о внутренней структуре и этапах трудоустройства. По плану мероприятия подготовить информацию таким образом, чтобы она была интересна именно целевой аудитории, для кого мы это делаем. А, чтобы им было интересно в дальнейшем просматривать эту страницу, потому что мы будем планировать, например, какую-то актуализацию информации в рамках этого раздела. Ну и дальше составить разработчику, сделать контент и текстовые блоки, отдать разработку и добавить полученный раздел на сайт. Угу. Команда проекта. В команду проекта будет входить руководитель проекта, человек, который будет готовить все ТЗ, собирать всех там на брифинг, штурмы и так далее. Контент-менеджер, комьюнити-менеджер, копирайтер, таргетолог, дизайнер, разработчик сайта и чат-бота, оператор-монтажер для создания роликов, тут имеется в виду ролики и для будущей серии лекций, и также для видео контента непосредственно группу по итоговому контент-плану, всякие там небольшие короткие видео и так далее. И лектор. Причем лектор — это может быть как один какой-то человек, либо привлечь сотрудников из разных отделов в нашей компании, которые могут рассказать про то, чем они конкретно занимаются. Итоги проекта. Как результат это узнаваемость бренда выросла и критерии оценки эффективности. Как раз-таки по критериям оценки эффективности я проставила желаемые показатели в процентах, насколько нам было бы интересно, по именно в цифровых показателях, как нам было бы интересно и полезно, чтобы увеличили, увеличили, увеличились или иные метрики. Первое — это количество подписчиков выросло на 40%. Учитывая, что у нас 380 человек, человек подписаны сейчас на наше сообщество, это всего лишь 150 человек привлечь в группу. Потом увеличилась статистика по посещениям и количеству реакций в сообществе на 25%, в ленте новостей увеличилось количество показов и охватов на 30%, затраты на поиск кандидата снизились на 15%, доля самих кандидатов увеличилась на 30% и, как итог, у нас сформировалась актуальная база по фрилансерам, кого мы можем привлекать на наш проект.